Обломанный червяк на промежуточном валу коробки передач. Люфт бешеный. Просто-напросто разбито. Обломано кусок вала. Привод спидометра вообще где-то забитый там ни стопорного винта, ничего нету, не крутится никуда. Но это не дело. То есть спидометр нормально работать с таким червяком не сможет. Та и втулка такая тоже на коробке никуда не годится.